Ребята, это, мне кажется, первое видео на Ютубе, где вот прям правда матка сейчас будет о госзакупках. Две ошки. О Овечкин и О Бритович. Если не доказать твой сговор с заказчиком, то привлечь тебя будет да невозможно фактически. Я прям подвоха боюсь, ну давай, окей, вот так. В таможне точно есть массажное кресло, и я об этом узнал. На гостендере а, заказывали три тонны пива и верблюдов. Три а, тонны пива и сколько-то верблюдов. Если я тебя сейчас попрошу показать, насколько денег у тебя на счету, то, в принципе, ну... Тормически все окей. Это примерно, сколько мне денег с собой. И еще вот, вот, да, вот, да, вот еще да. немножко. Валер, ну... Друзья мои, я бросил себе небольшой вызов разобраться в теме госзакупок. Рядом со мной сейчас мой друг Валерий Овечкин, наверное, один из самых главных специалистов в теме госзакупок. И поэтому, не отходя сразу от кассы, Валер, тебе пару вопросов. Госзакупки – это одна из самых коррунтированных сфер, которые только можно встретить в нашей стране. Так ли это, либо ситуация за последнее время изменилась. Много сейчас на рынке тренеров, много консультантов, которые опять же рассказывают, что госзакупки это очень просто, там все очень легко, никто никого не обманывает. Скорее всего, они просто в них не работают. Я постоянно участвую в госторгах, и есть хорошая новость. Хорошая новость в том, что коррупции, может быть, не стало меньше, но сейчас за это сажают и сильнее наказывают, поэтому чеки стали повыше. И если говорить про Крымский мост, про Сочинскую Олимпиаду, Воруют, берут взятки, ничего не поменялось. Но если говорить про чеки в 10, 15, иногда 50 миллионов, там коррупции стало гораздо меньше. Есть другая проблема, она гораздо выше и сильнее, это проблема конкуренции. Там не просто, это не простой рынок, там действительно падают цены в пол, там действительно есть такая штука, как дилеры, которые просто не продадут тебе товар, ты нашел тендер, нашел кровать и звонишь, говорят, извините, этот тендер наш, мы вам просто ничего не продадим. Не можешь никаким образом, то есть как-то легитимно отыграть этот тендер? А, на самом деле да, это все так. К примеру, если у тебя хотят купить твой продукт, твой тренинг, ты же имеешь право не продавать, да. тебя за это нельзя привлечь. Ты можешь сказать, вы знаете, я свой тренинг продал там, другим людям, или свой продукт, или свою там, продукцию, кровати, медицинские приборы. За тебя за это никак не привлечь. Если не доказать твой сговор с заказчиком, то привлечь тебя будет невозможно фактически. Есть хорошая новость, на госзакупках можно зарабатывать. Это факт это не просто, нужны методики, нужно понимать, где там есть деньги, но в принципе заработать там можно, причем а, заработать там можно практически без первоначальных вложений, опять же в разумных пределах, то есть если у тебя в кармане 10 тысяч рублей, то вряд ли, от 50 норм. И если ты поймешь, где там острые углы, не будешь о них биться, все будет замечательно. Если ты хочешь продать свой товар, то у тебя просто не всегда получится. Если ты продаешь, к примеру, Бытовую химию – это достаточно конкурентная сфера. Если ты продаешь клининговые услуги, достаточно конкурентная сфера. Есть и обратная сторона. Есть огромное количество сфер бизнеса, к примеру, ремонтные услуги, благоустройство, сложные товары. Вот мы в последнее время часто выигрываем насосы, трансформаторы. Такие вещи, которые нужно делать прямо на заводах. Если у тебя такая продукция, то, конечно, ты заработаешь. Поэтому, если ты производитель, заработать можно. Но не во всех сферах. А если ты просто находчивый человек, даже может быть не предприниматель, пока, но хочешь зарабатывать на этом рынке, то тогда карты в руки. Я понял. Так, самые экстравагантные виды тендеров, в которых тебе довелось участвовать. Поставляли много чего. Была закупка на верблюдов, была закупка на три тонны пива. I'm Часто закупают концерты каких-то артистов. Перебью, что на госстендере заказывали три тонны пива и верблюдов. Три тонны пива и сколько-то верблюдов да, заказывают. Я так и не понял для чего, но верблюды вроде для зоопарка, а вот пиво это прям вопросный вопрос. Можно было бы ответить на ваш вопрос, но я не буду этого делать, потому что мне. Лень. А, заказывают массажное кресло для таможни, то есть в таможне точно есть массажное кресло, я, я об этом узнал. Да, да, да. Из экстравагантного, что мы выигрывали, это был тендер на пластиковые а, дозаторы для мыла, за которые дали полтора миллиона рублей, а мы их купили за 50 тысяч. Это исключение из правила, но у нас были такие доходные торги, поэтому покупают все, что угодно. Пятикомнатные квартиры, квартиры в Москва-Сити, автомобили. Все, что ты можешь произвести или где-то купить, покупают. Даже самое смешное. Порекомендуй мне. Вот, допустим, я о «Бритвич» или ИП «Бритвич», и я вдруг принял решение участвовать в тендере госзакупки, примерно на те же самые сувениры. А на что я могу рассчитывать? То есть могу ли я замахиваться на тендере в 60 или в 100 миллионов рублей? Поначалу любой тендер – это риск. Я не рекомендую идти в суммы, которые, ну, как минимум, до пяти раз э, выше твоего дохода, если ты зарабатываешь сейчас 50, то вот 250 это сумма, на которую нормально участвовать. Участвуя на 60 миллионов, во-первых, тебе надо будет сначала закупить, а во-вторых, э, любой бизнес это риск, госзакупки тоже это риск, поэтому да, ты можешь зайти в госзакупки на сувенирку, цену я бы немножко подспустил, более приземленную, а вот заработать ты на них можешь много достаточно, и вот это факт. Так, Валер, ну сейчас у нас начинается рубрика «Правда матка». Самый большой результат, который ты делал с одной закупки? 7800. 7800. 7800 с одной закупки. Это, я считаю, которые беспроблемное. Были косячные, там сложнее посчитать прибыль, но вот 7800. Самый большой фейл или самый большой факап твой по деньгам? 2800. Скоро, кстати, на сайте приставов появится этот исполнительный лист это был декабрь мы заплатили поставщику даже 2 900 мы ему заплатили и поставщик даже попытался поставить привез но привез совсем не то у нас не приняли 2 900 мы потеряли, поставщик потерялся, это было в декабре, еще 400 тысяч мы потеряли на обеспечении контракта, получается 3 300, и в декабре мы потеряли, и только вот сейчас мы высуживаем исполнительный лист, и то не на всю сумму. Валера, зачем тебе, как эксперту в теме госзакупок, самому себе обучать конкурентов? Есть три основные причины. Первое – это деньги. Она не самая главная для меня, но в нее проще всего поверить, я думаю, будет твоим подписчикам, поэтому я с нее всегда начинаю. На сегодняшний день я являюсь одним из самых высокооплачиваемых экспертов в этой сфере и платят мне за это немаленькие деньги, которые в принципе даже частично уже сопоставимы с моим доходом от самих госзакупок. Но это не основное. Рынок каждый год растет процентов на 30. Он сейчас составляет около 40 триллионов рублей, это 12 нулей. Мой объем участия в торгах около 400 миллионов рублей. Соответственно, я со своими учениками практически никогда не пересекаюсь. Из 10 раз это может быть один, даже, наверное, из 21. И то это не мешает мне зарабатывать. И еще раз скажу, что помимо денег, во-первых, для меня лично, это вторая как бы уже причина, но для меня это главное, обучение дает мне возможность быть в сообществе. А сообщество – это партнеры в разных городах. Не мне тебе объяснять, что партнеры в разных городах – это круто. И третье, очень важное, также, я думаю, ты с этим согласишься, личный бренд. За счет обучения я развиваю свой личный бренд. Это помогает мне привлекать инвестиции, находить новых партнеров, находить э, производственников, которые хотят со мной работать. А обучать… Это самый простой, мне кажется, способ развить личный бренд. Ну и, наконец, это не причина, но это, наверное, важно. Мне это нравится. Я кайфую приносить людям пользу. Я кайфую выступать на сцене. Я делаю это хорошо. И когда ко мне приходят и говорят, «Валера, красавчик». Блин, мне нравится. У меня есть выпускники, которые успешнее меня. Успешнее меня. Потому что моя методика, наложенная на их мышление, на их базис, дала результат бомбический просто. Мне интересно с ними общаться, и есть те, с кем я бы даже хотел делать бизнес. Расскажи, что за методика? Госзакупки, еще раз повторюсь, рынок непростой. И те, кто занимается ими по общепринятой схеме, зарабатывают, но это тяжело. А у меня рынок госзакупок в свое время очень удачно лег на несколько других обучений. И когда я понял, что госзакупки – это рынок, который очень хорошо накладывается на бизнес-методики, я нашел способы, к примеру, искать торги без конкурентов. Все ищут торги в своей сфере, а я ищу торги неважно на что, но чтоб там не было участников. У тебя какой-то сканер специальный или специалисты, которые тебя отслеживают, для «Валера, вот есть тема, значит, снос зданий где-нибудь за полярным кругом». Конкуренции нет, потому что сносить некому. У нас есть целый ряд методик, в том числе и программных. Это прям программы, это прям на компьютер устанавливается, как посмотреть, где нет конкурентов. Это твои программы? Да. Самый большой результат твоих учеников или выпускников, которым ты гордишься? Не за сделку, а в месяц это от 20 миллионов. Я не могу назвать точную цифру, но фигурировало 23-24 миллиона рублей. Это в месяц доход. Валера, а тебе вообще с чего идея эта пришла заниматься госзакупками? Ты же, по-моему, из Тагила, правильно я понимаю? А, да, я родился и вырос в Нижнем Тагиле и до сих пор там живу. Вот 15 января переезжаю в Екатеринбург, купил там квартиру. Опа, да. то есть даже не в Москву? Даже не в Москву, Почему? в Екатеринбург. А, ты знаешь, есть две причины, личная и внутренняя. Лично это семья. У меня жена, я ее безумно люблю, дочь недавно родилась, и, во-первых, хочется быть поближе к бабушкам, к семье. А, во-вторых, ну вот, допустим, мы сейчас сидим в Сити, и перед этим разговаривали, что ни парков, ни скверов, ну как минимум здесь нет. Но я люблю сюда приехать, поработать и уехать, тем более лететь тут два часа вообще без проблем. А Екатеринбург я люблю от души, это город светлый, чистый там люди любят свой город, мне он просто нравится. Слушай, я вот пытаюсь понять механику госзакупок. Вот две Ошки, О. Овечкин и О. Бритвич. двое подаемся с тобой на один и тот же тендер, примерно равные у нас, скажем так, возможности. Вот каким образом вообще происходит голосование или каким образом определяется победитель тендера? Начну чуть раньше, на чем мы там сможем заработать. Есть бюджет. И этот бюджет надо освоить, именно освоить, не сэкономить, а потратить все. Соответственно, если говорить, допустим, об организации мероприятий или о продаже бумаги, о чем угодно. Сначала запрашиваются три КП у дружественных компаний, которые никак не относятся к нам, и они говорят, что это можно сделать за 500 тысяч рублей, что на самом деле может быть в три раза дороже правды. Дальше мы с тобой приходим, и в зависимости от тендера есть два варианта торгов. Первый, это мы с тобой приходим и оба знаем, что это стоит 300 а стартовая 500. И нам с тобой нужно просто написать цену, за какую мы готовы это сделать. И я тебя, скорее всего, выиграю. Давай попробуем, достань телефон. Так. А, смотри, правила очень простые. И ты, и я знаем, что это стоит 300 тысяч рублей. Так. Чья цена ниже, то ты победил. А во-вторых, ну, если я укажу, допустим, 301, а ты там 400, то мне будет безумно обидно за потерянные... Там, 99 тысяч рублей. Напиши цену, любую, от 300 То до 500. Есть, секунду. Цена от 300 до 500? Да, просто цифру. От 300 до 500 на месяц вложить 300 и через месяц забрать вот эти деньги. -а -а -а. Я прям подвоха боюсь. Ну давай, окей, вот так. Хорошо, все, погнали. Дальше мы это подаем заказчику, он вскрывает. Я поставил да. 347. Ты 350 статистически это всегда такой результат вот. я тебя выиграл на 3000 рублей просто сво потому сво что по ты валера овечкин сейчас я да. хотел мы не договаривались сказать, но не скажу мы об не этом. договаривались но я не просто опытный я опытный вот так примерно то есть, ты понимаешь примерно психологию людей то какими суммами они будут я даже да, знаю да? что если я скажу цифры 301 и 400 вероятнее всего ты поставишь 350 и мы это используем, в числе прочего. Так, ну если мы начали говорить уже о файлах и факапах, вообще потенциальные риски у человека, который влазит в тему госзакупок. Ребята, это, мне кажется, первое видео на ютубе, где вот прям правда матка сейчас будет о госзакупках. Все говорят легко-легко, счастье, риски. Первое. РНП. РНП – это реестр меднообросовестных поставщиков. Если ты не выполнил контракт, не подписал контракт, накосячил перед государством, тебя внесут в реестр, и ты два года не сможешь участвовать в торгах от своего юрлица. То есть два года, все, ты уже за пределами да, рынка. Да да, да, да, да. Это можно обойти, но официально так. Второе, самое простое, это кинул поставщик. Кидали поставщики практически всех, без этого никуда. И поэтому я говорю, что не участвуйте на те деньги, которые для вас являются неадекватными. Диверсифицируйте риски. А, то есть, если у вас есть 100 тысяч, поучаствуйте лучше в 5 по 20, чем один раз вкладывать 100. И третье, это неадекватные заказчики, заточенные торги. То есть, что такое заточенные торги? А, сейчас, как ты начал с коррупции, коррупции может быть и нет в небольших суммах, но бывает такое, что у заказчика есть человек, неплохо было бы. Они, допустим, знают, что там мероприятие в Олимпийском ты им организуешь лучше, чем я. И они приходят и говорят, Антон, пожалуйста, сделай нам красиво. Ты поучаствовал, я перебил тебе цену, и они мне прям не рады. Они хотят, чтобы ты организовывал, даже не потому, что я плохой, они тебе доверяют. Слушай, ну а как можно на уровне тендера понять, вот в этот тендер стоит лезть, а вот в этот тендер лезть вообще не стоит? Есть. Опять же, методика. Методика очень важна, и там много тонкостей, поэтому я сейчас не хочу пробегаться по ней. Ну, какие-то основные пункты. А, если ты видишь, что доска для мела расписана на 5 страниц, и там расписано все, вплоть до оттенка, зелени, цвета каждого угла доски, это намек на то, что есть тот, у кого эта доска уже лежит. Угу. Если ты видишь, что нужно поставить 500 тонн бумаги завтра, ну, как бы, соответственно, если видишь что-то невозможное, неадекватное, это первый звоночек. Какой процент таких тендеров на рынке вообще, как ты считаешь? Процентов 10. Процентов 10. Опять же, сейчас в комментариях могут начать писать, что я не прав. Вот, ребят, я точно знаю, что это более-менее правильная цифра в тех ценовых диапазонах, где я работаю. И Законы стали построшек, поставщикам стали помягче. Вопрос конкретный к тебе, Валера Овечкин, сколько у тебя денег? Вот я заметил, ты в социальных сетях своих не стесняешься выкладывать информацию о своем благосостоянии. Не переживаешь ли ты, что в своем городе могут найтись люди, которые на твое благосостояние могут позариться? Это первый вопрос. Вот, и второй вопрос: соответственно, вот сколько сейчас денег у Валеры Овечкин? А, давай начну с первого вопроса. Я раньше делал это гораздо более открыто. Сейчас мне уже жена сказала, Валера Акстись, и я сейчас больше выкладываю успехи своих учеников. У меня есть материальное благо из серии «Машина хорошая», «Мерседес», «ГЛЕ» 2017 года, «Максималочка», «Пятерочка», ну «Пятерочка миллионов». Все хорошо. У меня есть несколько объектов недвижимости, и ну, я не стесняюсь это выкладывать. По поводу денег, я публичная личность, во-первых, это моя работа чуть-чуть. Во-вторых, э, я знаю, что людям, если не показать, они не поверят, а если показать, надо еще доказать. И в-третьих, я верю в добро людей, в карму. Я не знаю, мне кажется, все будет хорошо. Друзья мои, мы, мы сейчас посмотрим, сколько денег у овечки. Я тебе покажу, ты цифры не называй, ты можешь да. назвать конечную. У меня есть две карточки физлица, на которые я вывожу прибыль и вывожу оттуда деньги раз в пару недель. Ну, давай вот эту, вот эту. Да. Вот эту зелененькую. Я, я тебе три. Я, я в... даже пин-код а, смотреть победнее. не буду. вот так А сделаю. у меня Face ID. Хорошо, то я свое затою. Вот смотри, <с <с это ну, такие, на повседневные расходы, да, примерно да. на неделю это раз. А, есть у меня карточка известного нормально, банка нормально с, фамилией, да, с фамилией известного человека. Туда я тоже ввожу прибыль. Это примерно сколько у меня денег с собой. И еще вот, да, вот, да, вот да, еще я. немножко. Валерий, ну, это, на самом деле Валерий Овечкин даже одну десятую денег мне не показал, которые у него есть. То есть деньги есть. Могу сказать это совершенно прям а, с полной уверенностью. Но у меня с такой легкостью он мне их показал, что я понимаю, что в лучшем случае там, ну прям, ну пятнадцать. Есть у меня такая добрая традиция, ни один человек, который побывал у меня в блоге, просто так не уходит. Я жажду от тебя что-нибудь полезного, но не для себя, а то, что я могу подарить от твоего имени или разыграть людям что Валера Овечкин может подарить для меня и моего блога. А, давай тогда не один, а три. три Нет, подарка. для тебя не жалко. Три Хорошо, подарка. Давай. Я это не разыгрываю даже у себя на странице, но вот очень тебя уважают, правда. И разыграют три крутых подарка. Первое ⁇ это участие в моем живом консалтинге в феврале. А, стоимость этой программы 170 тысяч рублей. Проходит она здесь, где мы снимаем это видео это три дня обучения лично от меня в очень закрытой группе ценник еще раз повторюсь 170 тысяч рублей Нормально. второе это интенсив интенсив расширенная версия за 40 тысяч рублей онлайн программа и третье — это интенсив за 25 тысяч рублей соответственно я думаю что тебе будет приятно разыграть подарки на 235 тысяч рублей будет более для своих приятно. подписчиков мне вот для тебя ничего не жалко следите очень скоро мы проведем розыгрыш. Всю подробную информацию смотрите здесь, под этим видео. Оставляйте комментарий «хочу» на госзакупки к Валерию Овечкину. И не забывайте ссылку на себя или свои социальные сети. Очень скоро мы определим трех победителей. Я посмотрел это видео, я принял решение, что тема тендеров это мое. Может, у меня даже своего бизнеса или производства еще нет. Но я в этой теме решил двигаться, развиваться. Мои следующие шаги. Первое. Нужно ИП или ООО. Второе. Нужен расчетный счет. А, третье. Нужно понять, где лежат там деньги. Чтобы понять, есть один сайт. Закупки.гоф.ру. И много моих видео на Ютубе. Зайди посмотри, там написаны все потребности государства в твоем регионе, в твоей сфере, все что угодно. Да, друзья мои, если вы до сих пор еще не приняли решение подписаться на канал Валера Овечкина, вы, наверное, просто не имеете желания больше зарабатывать или развиваться в этой теме. Поэтому срочно подписываемся, ставим лайк и следим за обновлениями, которые происходят на канале. Валер, ну, спасибо тебе, во-первых, за то, что нашел время встретиться, объяснить, Детали и тонкости темы госзакупок, во-вторых, спасибо за призы, которые предоставил, ну и в третьих, спасибо тебе вообще за то, что встретились. Давай, приятно было увидеться, за оператора платишь ты. Друзья мои, теперь я понял, да, почему у Валерия Овечкина столько денег на счетах.